Дорогие друзья, коллеги, преподаватели, в эти выходные, 15 и 16 мая, будет проходить мой тренинг по работе на доске МИРО для преподавателей. Мы будем вместе осваивать это интерактивное учебное пространство и учиться создавать и материалы, инструменты, задания для групп и для индивидуальных учеников. Меня зовут Марина Бочарова, я автор этого тренинга, и в этом видео я хочу вам кратко рассказать о программе, это цикл практикумов, которые состоит из четырех занятий. Занятия проводятся онлайн в живом формате, когда мы прямо на занятии будем оттренировывать определенные функции данной виртуальной доски. Сначала на первом занятии мы с вами сделаем обзор основных функций платформы Миру и как их можно использовать для учебных целей. На втором занятии мы будем учиться создавать материалы, наглядные, интерактивные материалы, задания на Миру. Третье занятие посвящено тому, как взаимодействовать в командах и как это организовать для своих учеников. На четвертом занятии более тематично будем осваивать оцифрованные настолки, перекладывать их на мира и создавать пространство для ролевых игр. Вы видите, что каждый день будет проходить по два занятия. Занятия длительностью в основном два часа. Первое только из них будет немного короче, полтора часа, начинается в 10.30 утра по московскому времени в субботу, и в дополнение к нему заранее вы получите видеоинструкции, текстовые инструкции, тренировочные доска да мира для практики и занятия полтора часа. Второе занятие в ту же субботу после 30-минутного перерыва, и в 12.30 мы стартуем 2 часа до 14.30 по Москве. Занимаемся. Затем вы получаете домашнее задание, и мы встречаемся на двух других практикумах в выходной, в воскресенье, 16 мая с 10 до 12, 2 часа, перерыв 30 минут и следующие 2 часа 4 практикума. Вы можете посетить все из них, проработать полностью весь функционал, который необходим для проведения занятий, либо выбрать одно из занятий. Давайте чуть подробнее посмотрим на то, как я свела в интеллект-карту те пункты плана, которые я предполагаю раскрыть на каждом занятии и, самое главное, отработать с вами. Итак, на первом занятии мы будем делать обзор основных функций платформы и тренировать их. Мы рассмотрим, какие могут быть варианты регистрации на платформы, платные, бесплатные, как получить бесплатный образовательный аккаунт, в каких версиях существует сама платформа, она может быть в браузере, это может быть приложение для стационарного компьютера, которое не очень тяжеловесное и достаточно быстродейственное. Или вы можете установить очень удобное мобильное приложение, хотя и с ограниченным функционалом. Уже прямо на занятии мы с вами будем тренироваться создавать доски, проводить поэтапно регистрацию и делать настройки доски. Научимся навигации по доске, рассмотрим, какие существуют способы. Что делать, если наши студенты потерялись на доске, как их собрать вместе на определенном фрейме. И, конечно, мы научимся основам структурирования этого бесконечного пространства доски мира. Как создавать рамки, которые называются фреймами, каковы базовые визуальные элементы, как устанавливать связи между ними, и рассмотрим другие нужные функции. Давайте посмотрим на план второго большого практикума. Его тема – создание материалов для интерактивных занятий. И, конечно, именно этим мы будем заниматься уже на самом занятии индивидуально и в мини-группах, и затем в рамках домашнего задания. Мы научимся создавать разные типы учебных материалов на этой доске. Они могут быть просто информативными, статичными или же теми, с которыми студенты активно взаимодействуют. Мы можем создавать задания, при этом задания могут быть созданы в других платформах и встроены на Мира с тем, чтобы избежать постоянных переходов на другие платформы. Это очень удобно и позволяет делать тренировку и отработку материала сразу в одном учебном пространстве. Также мы можем создать и встроить миротесты тесты и разместить на этой доске целый курс со всеми его элементами, создав образовательное пространство. Также на втором занятии мы научимся с вами создавать интерактивные объекты, интерактивные элементы. Например, встраивать видео, чтобы во время занятия, опять же, не приходилось переходить на платформу YouTube или другую. Интерактивные задания, карточки – и элементы навигации, чтобы не просто словами давать инструкции, куда перемещаться по доске студентам, а встроить определенные стрелочки или другие гиперссылки и разными способами запрограммировать перемещение студентов по доске во время занятия. Как сохранить созданные материалы? До занятия, чтобы во время занятия студенты, у которых доступ, например, с редактированием, не изменили все до неузнаваемости, так что вы потом не сможете уже использовать ваши материалы с другой группы. Что сделать заранее? Или, например, в ситуации, когда вам нужно использовать ваши материалы как презентацию в другой ситуации, где нет, например, интернета, вы создаете номера, что сделать, чтобы это скачать, например, в формате PDF. Как можно поделиться материалами, которые вы создали на этой доске, с коллегами, которых вы, например, приглашаете работать с вами на курсы, или как пригласить студентов и дать им разные права только просмотра, комментирования, редактирования, и, возможно, после занятия вообще перекрыть доступ к этой доске, если это необходимо. Это мы будем с вами практиковать на втором занятии в субботу. В воскресенье, 16 мая, мы открываем день с очень интересной темой «Как организовать взаимодействие в группе во время онлайн-занятия». Несмотря на то, что план получился достаточно компактный по этой теме, каждый из пунктов очень насыщен. Вот Первый пункт, предположим, «Как организовать работу в командах» – тут мы должны рассмотреть и разные способы, которые мы можем организовать в онлайн-формате какие форматы могут быть, приемы и задания, и все это вы через все это пройдете как студент. Это будет не теоретическая информация, вы все это попробуете да, на своем вот живом примере, работая в мини-группах на занятии. Мы обсудим, какие могут быть сложности при организации работы в группе, в команде, и как это можно либо предотвратить, либо решить по ходу возникновения. Я вам покажу, как... Много шаблонов существует у мира, и вот как они распределены по разным задачам. Где их найти, какими они бывают, и как их перенести на свою доску. Шаблоны, скорее всего, придется адаптировать, начиная с языка, они все на английском, и заканчивая тем, что вам, вероятно, нужно будут какие-то свои элементы, содержания. Мы будем заниматься этими аспектами также. Очень важный аспект, когда мы работаем с группой, это четкость выдачи инструкций, чтобы студенты не потерялись, не перепутали и всегда точно знали, что от них требуется. И очень важный пункт, как мы можем отследить активность участников. Поминутно можете отследить, чем и как занимаются ваши студенты на миру. Последний большой практикум, который будет проходить в воскресенье, начиная с 12.30, мы будем учиться использовать материалы для настольных игр в оцифрованном формате, перекладывать их на МИРО со всеми компонентами – карточками, кубиком, да, может быть, крутящимся колесом, фигурками, и также создавать пространство для ролевых игр. Когда мы паркуем ролевую игру на миру, мы с вами немножечко поиграем в одну из моих игр, которая на Миру расположена, очень важно создать игровой антураж, правильно выдать инструкции, ролевые карточки, участники должны перемещаться по разным зонам доски с разным антуражем, с, разным, с разными картинками и инструкциями, и это можно запрограммировать. И очень интересно играть несколькими командами, что же необходимо сделать для этого. Вот такая у нас обширная программа на ближайшие выходные. Я буду очень рада видеть вас, коллеги, и будем с вами учиться создавать интерактивное пространство для виртуальной учебы наших студентов. Пожалуйста, переходите под ссылкой, которую вы увидите под видео. Буду рада увидеться с вами в выходные.